Итак, Калина, угадай, в какой руке? Вот в этой! Угадала! Это кольцо, да? да. Тогда вот в этой! А, а вот и ничего? Вот, я выбираю ничего! Ты что, офигела? Очень люблю ничего! Девочки, сейчас я расскажу вам лайфхак, как вернуть парня, который тебя бросил! Набираем его номер телефона, звоним, алло, пошел в жопу! Потому что не надо возвращать этого полудурка, ты царица, а он овно! Алло, Белл, Привет! Слушай, а давай сегодня куда-нибудь сходим? Ой, да, давай. Только давай как-нибудь по-обычному оденемся, не наряжаемся. Хорошо, договорились. Жду у меня. Ага. Окей. Давай, а это кто? А это носительница шлейфа. Mm. Mm. Mm. А? Карина, что такое? Кого хрена в доме не убрано. Ты сидишь целыми днями, не готовишь. И вообще я пошел отдыхать с пацанами. Алло, Марин. Ну, в общем, надо в ремонт. У меня, походу, каблук сломался. Мудрость дня на сегодня. Природа щедро одарила ее красотой. На этом подарки кончились. Слышь, ты что там делаешь? Играю. Вот что? Да там единорожки маленьку собирают. Кириллени, занимайся, вещи погладь. Ага. Я, с сапс... вы тогда кайфуете, тут сутками нихуя себе? Я думал, я кайфожу. Ой, Карин, нормально ты баба, а? Жаль, что сестра. Милая, только не нервничай. Да, не буду. Твои нервы дороже всего. Я помню. Пожалуйста, успокойся. Хорошо. Мама, я дома. Твою мать, Баргаев, ты что-то творил в этой грёбаной школе? Мама, нервы. Сука, я тебя. Ну-ка, тихо. Руслан, смотри, это твои девушки. Так... Карина, это что? Тебе меня не хватает? Ну, конкретно это джойстик. А, это джойстик. Сказал сказала, я мог знать джойстик, Ну, теперь знаю джойстик. Женя, помнишь, ты говорил, что тебе нравятся близняшки? Ну? Хочешь, я тебя с одними познакомлю? Давай. Лайфхак, как сделать так, чтобы она не доебалась. Жень, я тут подумала, давай купим новый диван. Давай купим. Или не будем. Или давай не будем. Женя, я не поняла, у тебя вообще есть свое собственное мнение? Конечно, есть. Тогда скажи, покупаем или не покупаем диван? Вот скажи, как ты хочешь. Я хочу, чтобы ты сказал, нужен или нет нам этот гребаный диван. Мне, кроме тебя, никто не нужен. Сука. Ау. Ребята, вы что тут сидите? Карина приехала. Карина, это Кар, спорим, что я вообще любого парня склеить могу? Ну да. Вот этого. Склеила, склеила. Милый, я потратила 50 тысяч на шляпки. Моя жена разоржила все мои деньги. Как описать эту ситуацию? Писец, отличное слово. Писец. Я думаю, писец. Какая-то писец. Отец, я короче хочу девочки приятно сделать, но ты понимаешь, о чем я? расскажу тебе как это? Ну, смотри. Ой, сынок, не у того ты спросил. Это это? А потому что ты об этом, мой дорогой муж, ничего не знаешь. Пойдем, я тебе расскажу, как надо. Пойдем, мам. О-с. Довольна? А это пиздец, как доволен. Тащил все это я, да? Вам, вам кажется, что это легко? А, ой. Ты ебанулась. Иди сюда, я тебя отволшебничаю, заколдую тебя. Я отлично управляешь животными. Иди сюда, мое животное. Пошла. Карина, ты долго. Ну что ты сидишь? там реально фетишизм уже какой-то развивается. У меня фетишизм. Зайдите, лайкните и пишите свое поздравление. У меня сегодня день рождения. Новая юбка от знаменитого бренда Баленсиага за 2200 долларов выглядит точь-в-точь -точь как автомобильный коврик. По жизни да нихуя подобного. Вы, вы, вы реально кайфарить, Я реально, блядь, завою мир с таким шлемом. Короче, я очень хотела, чтобы меня поздравил один человек. Поэтому тебя поздравляю с днем рождения, Кариночка. И вам тоже не болеть. Покажи часы у нас там времени? Это, 25 день рождения неправильно века. время кайфовать <связать> <связать> почему мне 25? принимаю ванну <связать> я не больная, нет Баргаев, ты такой ну какой, какой? Баргаев, ты такой ну какой? <связать> ну такой ну какой? <связать> такой, сука, дебил я сколько тебя просил, твой блять, так хорошо было <связать> Карина в комментарии по буквам, и я подпишусь на тебя. Но если ты будешь подписываться на меня, то